Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Дел и Эфесерк. Всем привет! Сегодня мы сыграем в игрушечку позитивную, крутую, мощную. Вместе с Делом. А игра у нас Move O. Oh. Да, и собственно говоря, будем мы сегодня бегать, ну или же придется нам умирать. Ну, я уже готов. И я готов. Тогда погнали. Выбираем 5 режимов так. Замечательных. Так, вот этот. Ладно, давай другие поставим. Ну и давай как... вот эту. Так и быть. Да будет сейчас очень жестко. О, массовый плюх. Вижу прям. Так, мутатор смог отказаться. Так, какой бы мутатор выбрать? О! Герои. Герои меняются. Ах, Жара. На этой карте. Ах, до че? свидания. Прям во мне просто, появилось. Просто до свидания. Жесть. Статика. Так, да. И че <свят> ты натворил? Да вот что ты такое я натворил? Ость! А как ты туда прыгнул? Да, я телепортнул же. Через мутатор. Ой, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот, вот, у нас, слушай, есть плюсик. Так, отличенко. О, отлично. Какого э! фига? Я не успел поменяться. Ты как раз и успел поменяться. Да нет, я не успел поменяться. Вообще никак. В том плане, что я не успел так. быстренько передислоцироваться. Оп-оп. Отлично, ничего не поменялось толком. Так. Так. Да бабай да то. бабайт. Но... Оба. Ты. Оба. Тут жестко-жестко. Взял Оба. и зачистил Оба. больше. Детонация. Зона детонации. Вот это бы, конечно, весело. О, первый готов. Оп! Второй готов. Как ты так пошел под свою-то зачем? Да, я там свою поставил, а И будешь лучше уж от своей. Ну да, уж лучше от своей. Сейчас те же мяч прилетит, все будет хорошо. Так, у нас же смена. Вот это первый готов. Да уйди. Готов попрыгать? О, да. меня в воздухе вон. Готов попрыгать, готов. выбираем мутатор. Так, Фили выбирает мутатор. Какие свет двойной и все стандартно. Ну, двойной прыжок, да. Парень только вливается в игрушечку. Ну, на бы Еще пожалеет, конечно. Счастье, здоровье и меньше плюхов что-то вообще жестко прыгает он а у нас эта хрень стоит думаю, ну Ещё? да ну так вообще ужасно все идет почему <с там синий как-то тащит непонятно смотри не только филин тащит вот я и говорю эй эй тихо мне нельзя бомбовать а я уже сдох как я играл вот я не понимаю этой хрени ни разу не понимал как я умудряюсь Отдыхать, пока пробегаю. Фу. Спасибо тебе, да. <свят> <свят> Ты ничего, ничего. Мою Сейчас будет тетрамино. Так. Сейчас будет, знаешь, что Сейчас будет. Ой. Есть. Ой. Ой. ой ой, ой, ой, ой, ой. Так. Жесть О! какая. Как? А как? Слушай, а как я? Ми... Первый. <свят> Отлетел FSR подожди, а как меня прибило -то? Я стоял в нужном вот месте. вот так тебя прибило. Пипец. Вот Неужели я не в ту сторону смотрел, из-за этого все? Так, Слушай, блин, да. Ой, я сейчас бомбану. Тут еще пробегаться надо, да. Да. Как ты сюда... Брат? Это не я, это Филин. Вот я тебе в прошлый О, раз говорил, было нашел. у нас нашел. Все-таки можно там? Я нашел выход. Да. Филя чтобы много он зачистил ну да еще статическое mm. статическое электричество сейчас будем бить друг друга током да mm -hmm. а, ну я просто побегаю в этом сами выяснили сами mm. выяснять свои отношения вот мы в итоге с тобой выяснили <AMAS> отношения спайкбол э -э -э. Пять она а самое. самое. Привет, да-да-да. Пока. Вот сейчас нас всех втроем-то задамажит Опа, первый готов. Ей, я победил. Спрятался за меня, да? За мою спинушку Да, вот только так и надо делать. Широпче. Ну ты штортик. Ой, ой, ой, ой, вот это будет жесть. Да что, почему, почему, почему, почему, почему, почему, почему? Потому что я... Да почему так жестко, как Орел сверху. Зона етонации. И кто у нас, смотрите, разбирает? Ох, тебя весело. Нет! Да еще... Ой, блин! Ничья! У вас ничья! Я жесть. специально хотел, Бунда чтобы... Кумунда сейчас будет, это жесть будет сейчас. О, как-то, мой слушай, как-то пронесло нас с тобой. Ну да. Так, стой, один. Сейчас да не нет! Все, нет! не пронесло. Нет. Да, давай прыгать. Стоим и прыгаем. Тихо, нас сейчас... Ой, и еще Желуха. Мы его зацепили. Статический Эй, удар. Капец. Статический удар с репейником. Вот это будет вообще жопа. Это что? Первый готов. Где? Нет, не готов. Зачем ты? <смех> не трогай меня. <смех> что <смех> ты <творишь? смех> А Смотри, он там берет и отсиживается. Здрасте. <смех> О, готов. Малорик. Так, теперь у нас офицерка остался. Бум! Так, ну теперь тебе тут ваши ну, Что мне? А я не буду туда идти. Сейчас время кончится и удачи тебе. Тебе да. придется выходить оттуда. Зачем? Ну ладно, не выходи. Зачем мне прыгать, а? Зачем? Скажи. Ой. Не выходи, не выходи, не выходи. Оба. Ой-ой, я в итоге подпрыгнул. Ох, жесть какая, оно ну, было близко. Давайте было близко, порадуемся. За кого? За ФСР? <с ну, <с <с давайте <с порадуемся. Вот примерно вот так мы порадуемся. Ну а на ну, этом все. У нас сегодня да. была игра Move дай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите крутые комментарии, ну и жмите колокольчики. Да, и короче, всем удачи. С вами был Дэл и Эфисеп. Всем пока!